Yoga, Йога Йоге Шварая, Бхута Сева, Сева, Сарве Табуте Швроя, Кале МАХАДЕВАЙА ЙОГА, ЙОГА, ЙОГЕ, СВАРАЯ БھУТА, СВАРАЯ Кале сварая, Шива Biti abé mon ki Bitti abhuduki, bitti. Bitti abhudki, Саджа ки дула гура санти, гаддла доджа ка нинти. Бидду илле ваддади дара, яду янга хинда кабарати. Бидду илле дара, яду янга хинда кабарати. Будди гади Bidtia behmu dutti, bitti ya Кета <гэта> ганти чоудери банду, утт дунне кадар жваки. Кета <гэта> ганти <гэта> На маскарам, на маскарам всем. Если бы вы были вирусом, для вас было бы много хороших новостей. Для нас же, как для людей, много плохих новостей. Надеюсь, здесь на Даршине таких нет. Сильное беспокойство вызывает США. Официальное число погибших превысило 37 тысяч человек. И это распространяется на все большей территории. И, к сожалению, много людей, живущих в одиночестве в своих домах, были найдены мертвыми. Не знаю, почему они не могли позвонить и обратиться за неотложной помощью. Как бы там ни было, найдены сотни тел одиноких людей в их домах. Скорее всего, это были люди с другими проблемами, такими как заболевание сердца. У них не было обычных симптомов, и они, наверное, умерли от сердечной недостаточности или чего-то подобного. Опасения не закончились. Я знаю, что многим в Индии не терпится выйти на улицу 20 апреля. Все думают, что карантин будет отменен. Не думаю, что 20-го карантин будет отменен, кроме как для некоторых служб и определенных видов экономической деятельности, таких как сельское хозяйство и некоторых других. Не думаю, что страна может себе это позволить, но даже 3 мая, когда карантин закончится, мы должны понимать, что это будет из-за экономических причин, а не потому что мы победили вирус. Экономические потребности заставляют нас делать определенные вещи, потому что мы не хотим, чтобы решение стало дороже проблемы, потому что, мы медленно движемся в этом направлении. Даже в США говорят о том, чтобы отменить карантин и вернуться на работу, и посмотреть, что будет дальше. Но то, что случится, будет очень неприятным. Я не думаю, что кто-нибудь имеет четкое понимание, как с этим справиться. Я слышу разное от разных мировых лидеров. Я не думаю, что кто-нибудь имеет четкое понимание, как с этим справиться. Мы только пытаемся замедлить распространение с помощью карантина. Никто ничего не знает. Это война без выстрелов. Большой урок для всего человечества. Потому что в 20 веке у нас было много войн, две мировые войны, потери в которых исчислялись миллионами. После Первой мировой войны, во многом, потому что это в той же географической области, в Европе, там, где это началось, люди думали, что больше мы никогда не повторим эту ошибку. Такая это была катастрофа. В 1918 году когда закончилась война, и как будто этого было недостаточно, начался испанский грипп. Более 50 миллионов человек погибло по всему миру. Из них, наверное, 3 миллиона в Индии. После этого опыта люди во многом думали, что все. мы не повторим такого. Но в жизни того же поколения, даже не следующего, в течение жизни этого же поколения, мы начали Вторую мировую войну. Если вы оглянетесь назад и посмотрите, какое оружие использовали в Первой мировой войне и какие улучшения произошли ко Второй мировой войне, если посмотреть на это, станет очевидно, что после Первой мировой войны все начали готовиться ко второй. Потому что произошло такое огромное улучшение в плане оружия. Они потратили почти 30 лет в основном на модернизацию вооружений чтобы вызвать еще большую катастрофу. Что они сделали? После Второй мировой войны были сформированы международные организации, чтобы предотвратить войны в будущем, но согласно некоторым данным. Это данные на 2000 год, но, скорее всего, это актуально и на сегодняшний день, потому что с 2000 года произошло очень много войн. С 1945 года, когда Вторая мировая закончилась двумя большими пятнами в истории человечества, две атомные бомбы были сброшены на людей, которые понятия не имели, что это такое. Начиная с этого времени, согласно статистике, до 2000 года на планете не прошло ни одного дня без какого-либо вооруженного конфликта или войны. За все 50 лет. Простите, за все 56 лет. Все видели, сколько стран было разорено, начиная с 2000 года. Так что сейчас мы участвуем в войне, потому что... Именно так необходимо справляться с тем, что происходит сейчас. Но в ней сражается более мягкая армия, доктора и медсестры. Но очень многие люди хотят, чтобы в войне погибло как можно больше людей. К сожалению, люди, Начинают протесты против карантина. В США и в других странах тоже проходят небольшие протесты. В Индии есть люди, которые осознанно распространяют это, льют на овощи и потом продают их. Зараженные люди. Весьма прискорбно видеть, что люди настроены таким образом, какая бы ни была причина. Что? Где-то внутри у нас есть влечение к разрушению. Мы жаждем разрушения и хаоса. Мы думаем, что это случится только с другими. Но это работает не так. Когда это происходит с другими, это также происходит и с нами. Но такой уровень предвзятости, ненависти, гнева, что вы, к сожалению, хотите навредить кому-то другому, другой жизни. К сожалению, это слишком глубоко прижилось в человеческом сердце. Разделение по расе, религии, национальности, идеологии — Все это очень сильно повлияло на нас за последние сто лет. В это просто трудно поверить. То количество страданий, которые мы создали во имя расы, религии, государственных границ и интересов нации, и, конечно, все эти идеологии, становится очевидно, что как только вы сильно отождествляетесь с чем угодно из этого, будь то ваша раса, или в особенности ваша религия, потому что она дает вам божественное право делать ужасные вещи. Национальность тоже. Ничего, мы принадлежим к нации, потому что такова структура функционирования мира. У нас нет механизма по управлению всем земным шаром. Нам нужно управлять отдельными странами. Это единственный способ организовывать людей. Все эти глупые идеологии, которые вы придумываете в своей голове, становятся священнее, чем сама жизнь. Если человечество должно в некоторой степени, если и не освободиться полностью, то, по крайней мере, стать достаточно свободными от всех этих вещей, нужно обратиться вовнутрь. Переживание за пределами собственных границ, Переживание за пределами физических границ. А именно так описывается духовный процесс. По сути, это означает, что ваше отождествление не ограничено рамками физического, будь то тело, сообщество, раса, религия, национальность или идеология. Весь духовный процесс означает, что вы не ограничиваетесь какой-либо физической сущностью. Если этого не произойдет в большом масштабе, то по мере того, как мы будем становиться все более и более компетентными, по мере того, как будет прогрессировать наша наука, наши катастрофы будут становиться все более подлыми, сложными и ужасающими. Так что сейчас компетентность человека стало большой проблемой просто потому, что люди отождествили себя с маленькими вещами. Если вы, как поколение людей, не будете стремиться вывести людей за рамки их ограниченного отождествления этих четырех-пяти отождествлений. Если хотите знать мое мнение, эти четыре-пять вещей — я знаю, что мой ответ может вызвать шквал негатива в мою сторону — эти четыре-пять вещей, которые я упомянул — раса, религия, идеология — их необходимо начать считать непристойной лексикой. Потому что это самое грязное, что только случилось с человечеством. Цвет моей кожи, Та чепуха, в которую я верю, и что-то, что я придумываю, и делаю это священным. Эти вещи заставили людей делать такое, чем ни один человек не мог бы гордиться. Но они гордятся этим, потому что это им диктует что-то большее, чем их ум. Они слышат голоса с другой стороны. Так что в такое время, если каждый разумный человек в этом мире не поднимется и не начнет действовать прямо сейчас, это будет ясно показывать, что нас не интересует будущее, не интересует благополучие человечества. Вот что это будет значить. Этот вопрос от Гаядри. Намаскарам Садгуру, в моем понимании Бог, это создатель всего существования. И он называется своямбу. Когда вы говорите о науке создания Бога, меня это сбивает с толку. Как частица творения может создать Творца? что я могу сделать <laughs> в твоем понимании бог является источником творения он создатель как часть творения может создать творца ко второй части мы перейдем начнем с твоего понимания то что он является творцом всего существования во-первых ты не знаешь что такое все существование никто не знает когда ты не знаешь даже существования во всей его полноте, как ты можешь знать Творца? Я хочу сказать, что если ты не можешь увидеть продукт, у тебя нет возможности увидеть его в полном объеме. Ты просто видишь его незначительную часть. Но ты знаешь, кто его создал, каково его качество, как он его создал, ты знаешь все. Так что с твоим пониманием есть серьезная проблема. Это нельзя назвать пониманием. Это просто определенное высокомерие человеческого существа потому что у тебя нет смирения, чтобы сказать ⁇ Я не знаю ⁇ Так что ты понимаешь все по глупому Если ты соберешь вокруг себя тысячу человек с одной и той же глупой верой, вы станете могущественной силой и получите связь с Творцом. Потому что когда все идиоты говорят одно и то же, среди идиотов это становится истиной. Ты не знаешь, где начинается это творение и где оно заканчивается. Но ты знаешь, кто и как его создал. И ты также знаешь, что он создал сам себя. И что он — мужского пола. Ты все это знаешь. Но о себе ты не знаешь абсолютно ничего. Так что это именно то, о чем я говорил две минуты назад. У тебя серьезная проблема. Ты можешь думать, что ты благочестивое религиозное создание, но ты серьезная проблема для человечества. Ты серьезная проблема для каждой жизни на этой планете. Тебе нужно понять это. Потому что ты что-то придумываешь. И поскольку даже твой собственный ум не может принять это, ты ставишь печать одобрения с небес, потому что ты слышишь это оттуда. Если ты слышишь птиц, это я могу понять. Если ты их не слышишь, они обгадят твое лицо, по крайней мере, тогда ты поймешь, что там есть птицы. Но ты выдумываешь всю эту чепуху, потому что в твоей жизни нет основополагающего чувства смирения или честности. Вот почему ты придумываешь всю эту ерунду. Но правда в том, что ты не знаешь ни облика, ни формы, ни размера. Ты ничего не знаешь об этом творении. Вот природа твоего существования. Как только твое понимание исчезнет... Ведь это не понимание. Если бы у тебя было ясное понимание, ты бы не задавала мне этот вопрос. Тебе нужно быть либо просветленный, либо фанатиком. И те, и другие не задают вопросов, потому что они знают. Один знает, а другой собрал людей. Фанатики абсолютно уверены в чем-то, потому что они собрали людей и живут только в пределах этого общества. Если задать им три вопроса, все небеса рухнут, писание рухнут, все, во что ты веришь, рухнет. Вот почему мы всегда убивали людей, которые задают вопросы. Потому что это еще один способ решения вопроса. Да, очень эффективный. Когда не знаешь ответа на вопрос, убей спросившего, и вопрос отпадет. Так мы справлялись с вопросами. Что касается твоего вопроса, я не буду избавляться от создающего вопроса, но я хочу избавиться от вопроса, потому что ты даже не понимаешь, у тебя нет видения, что такое творение, что может быть его источником, у тебя нет абсолютно никакого видения. Все это исходит из воскомерного предположения о том, что человек — это центр мироздания. Нет, ты — червяк, ты — насекомый, ты даже не муравей. Мать-Земля смотрит на нас точно так же, как и на коронавирус, потому что наше воздействие на нее такое же, как и воздействие вируса на нас. Это то же самое. Так что не придавай себе столько значимостей, если убрать эту значимость ты будешь находиться в непрерывном состоянии изумления, потому что все, что тебя окружает, невероятно фантастично. Я говорю вам, что за всю свою жизнь вы не сможете постичь даже одного листика из дерева. Если проживете сто лет, и все эти сто лет будете наблюдать за муравьем, все равно не поймете, как он устроен. Но сейчас ты говоришь, что знаешь, как создан Творец, утверждая, что он своим Бог сва -эм означает нечто другое, а не то, как вы это понимаете, что он сам создал себя. Ты тоже сотворила себя сама. Ты родилась такой, а теперь стала вот такой. Ты сама себя сотворила или нет? И все эти глупые вещи, о которых ты думаешь и в которые веришь, ты тоже придумала сама. Возможно, у тебя есть сообщество, которое поддерживает тебя. И, возможно, есть книга, которая поддерживает твое сообщество. Но ты веришь в то, чего не знаешь. Почему ты не можешь быть настолько человеком, чтобы просто сказать «я не знаю»? Тогда появится возможность улучшить твое восприятие. И тогда ты, по крайней мере, сможешь сделать следующий шаг. Садхгуру, мы все пришли сюда, мы сидим на этом Даршине, потому что думаем, что ты сделаешь так, чтобы мы все поняли? Нет, я просто пытаюсь сделать так, чтобы вы поняли, что вы никогда не поймете ничего в этой Вселенной. Это все, что я пытаюсь до вас донести. Вы не поймете. Вы можете ощутить. Это наша привилегия. Но даже и это мы не знаем. Почему нам была дана такая привилегия в виде переживания ощущений? Что вы поняли в своей жизни? Вы хотя бы поняли что-то одно? Вы поняли хотя бы один атом во всей его полноте? Более 99% атома — это пустота. Разобрались ли вы в этих 99%? Мы поняли лишь одну десятитысячную процента. Ну и первым делом — создали из этого бомбу. Да. Это первое, что мы сделали. Вот каково наше понимание. Мы взяли строительный блок физической природы и превратили его в ужасную разрушительную силу. Вот что значит наше понимание. Какой была вторая часть вопроса? Как частица творения может создать Творца? Была такая история. У одной женщины сын пошел учиться в американский университет. Американский университет — это такое место. Когда ребенок поступает в американский университет, его родители надеются, постоянно держат пальцы с скрещенными, чтобы за четыре года обучения их ребенок не стал наркоманом, не пропал без вести, не был убит и чтобы с ним не произошло ничего в таком духе. Я не пытаюсь очернить всю страну, но, к сожалению, Молодежь стала такое. Если вы отучитесь сам четыре года и выпуститесь без зависимости от наркотиков, табака или алкоголя, все будут думать, что в своем университете вы были странноватым чудаком и, скорее всего, были единственным таким чудаком. Итак, мать знает, что ее ребенок не чудак, и естественным образом она беспокоится, чем же он там занимается. Поэтому она решает послать ему на его день рождения красивую переплетенную Библию, с надеждой на то, что он откроет эту книгу. Ведь, скорее всего, он не прочел ни одной книги с тех пор, как поступил в этот университет. И мать надеется, что если сын даже просто откроет книгу и хотя бы бегало просмотрит ее, Хотя бы что-то стоящее осядет у него в голове. Поэтому она упаковывает книгу и относит ее на почту. Сотрудник почты спрашивает эту женщину, «Есть ли в этой посылке что-нибудь хрупкое?» Она сказала, «Только десять заповедей». Она беспокоится, что ее сын может нарушить их все, если он нарушит... Только 50%, 5 или 6 заповедей, и вернется хотя бы с четырьмя ненарушенными, она будет думать, что это успех. Но она беспокоится, что он может нарушить все 10 и потом вернуться, а может и не вернуться. Сегодня все родители во всем мире проходят через это. И не только в Америке, повсюду. Тем более там, потому что большинство трендов начинаются именно в Америке, и потом становятся частью мира повсюду включая большие города Индии. Так <coughs> узнаю ли я природу существования и природу Творца. Ты никогда не поймешь, но можешь испытать природу, потому что. Природотворение такова. Как я уже говорил, даже в отношении вируса, природотворение или природа жизни на этой планете такова, жизнь такова, что в ней все переплетается. Нет такого, что вы существуете как отдельная жизнь. Внутри этого обитают миллионы бактерий. В этом живет так много вирусов. Один приносит проблем больше, чем другие. Мы справляемся с этим. Мы вроде как заключили сделку. Когда вы едите, что-то попадает в вас. Когда вы идете, что-то попадает в вас. Если открываете рот, оно попадает в вас. Если вы не открываете рот, оно попадает в вас через ноздри. Вот почему сейчас все ходят такие замотанные. Такова природа жизни, все переплетается. Такова и природотворение. Мироздание. И источник мироздания переплетается. Иначе ты бы не выросла такой. Ты не взяла кирпичи и раствор и не сложила себя такого размера и формы. Это произошло изнутри. Очевидно, то, что создает это, функционирует изнутри, потому что это внутри вас. Необходимо понять это очень четко. Только потому, что это внутри вас, у тебя есть возможность получать опыт. Потому что весь человеческий опыт происходит только внутри тебя. Ты думаешь, что можешь видеть это дерево. Что ты видишь это дерево, это не так. Свет падает на него, отражается, проходит через линзы, на сетчатке создается перевернутое изображение. Вы знаете всю эту историю как работает офтальмология, по крайней мере, на базовом уровне. Таким образом, ты видишь это только так, как оно проецируется в твоем уме. Ты не знаешь, как дерево видит попугай, не знаешь, как дерево видит муравей, не знаешь, каким это дерево видит слон. У нас есть какое-то смутное представление, но ты видишь все таким, каким видишь. Ты только ощущаешь все. Свет и тьма происходит только внутри тебя. Боль и удовольствие происходит только внутри тебя. Радость и несчастье случаются только внутри тебя. Агония и экстаз происходят только внутри. Все, что, как ты думаешь, тебе известно, происходит только внутри тебя. Или другими словами, ты знаешь, или ты способен знать только то, что происходит внутри тебя. Ты не способен знать что-то еще. Ты полагаешься на фундаментальный инструмент восприятия, человеческий механизм, и предполагаешь, что воспринимаешь все. Это совершенно неправильный взгляд на жизнь, полное непонимание. Это видение жизни сквозь замочную скважину. Это словно ты смотришь сквозь замочную скважину. Допустим, проходит корова. Здесь медленно проходит корова. Ты видишь ноздри. В эти дни вы боитесь носов, я знаю, так что прикрывайте свой. Затем видишь морду, глаза, рога, шею. Затем видишь все тело, которое словно стена. Затем видишь хвост. Одну часть за другой. Так с каждой появляющейся частью ты продолжаешь делать выводы. Вывод, который ты сделаешь при виде морды, однозначно будет отличаться от вывода при виде рогов. Совершенно ясно, что для каждой части тела будет свой вывод. Разве не таким же образом мы исследуем мир при помощи науки? Каждый день ваше мнение о мироздании меняется, и количество мнений о Создателе бесконечно. Итак, когда мы говорим о создании Бога, мы не имеем в виду конкретного Бога. Мы говорим о создании янтры — инструмента, с помощью которого вы сможете передвигаться лучше, чем просто на своих двоих. Если вы можете ехать на велосипеде вместо того, чтобы бежать — это чудесно. Сделайте вот что. Сейчас вам нужно идти на ужин. Мы начнем с завтрашнего дня. Сегодня мы не готовы. Мы будем заканчивать даршин без двух минут семь. Еду в столовой вы получите только если попадете туда ровно в семь. Если позже, тогда нет. Вы все начнете бежать. Всего около 70 метров отсюда. Наверное, около 300 метров. Но вы увидите, большинство людей останутся голодными. Что же они сделают? Уже послезавтра все они пересядут на велосипеды, поскольку другие виды транспорта запрещены. Они возьмут велосипеды. На следующий день вы увидите, что смогут поесть только люди на велосипедах. И поскольку мы поняли это, мы создали разного рода машины. Успешнее будут те, у кого есть инструменты для лучшего выполнения заданий. Сегодня говорят, что некоторые страны высокотехнологичны. Что это значит? У них лучшие машины, и поэтому у них все хорошо. Здесь, в этой культуре, мы смотрим на божества, как на некие машины или янтры. Добились ли мы успеха благодаря этому? Конечно. Мы феноменальным образом опередили весь мир, в то время как большинство народов мира еще занималось охотой и собирательством. Здесь мы достигли высочайшего развития в математике, музыке, различных науках и жили очень богато по меркам тех времен. И даже всего 250 лет назад это было самой процветающей культурой. Более 30% мировых товаров шло из Индии. Вы думаете, все это произошло без каких-то технологий? Технологий другого рода, поскольку мы не думали о создании машин. Мы думали о технологиях улучшения этой машины. По мере того, как эта машина становилась все более совершенной, уровень и глубина культуры развелись как нигде больше. Я это говорю не за иноциональной гордости. Я не такой. Но как люди, как культура, никто не исследовал внутреннее устройство человека так, как это сделали в нашей культуре. Никто не посвятил столько времени и энергии этому измерению жизни. Все всегда думали об успехе только в плане внешних завоеваний, и это породило великих завоевателей, таких как Александр, Чингисхан. У нас никогда не было кого-то подобного. Здесь были мудрецы и святые — это единственная культура. Я хочу, чтобы вы оглянулись в прошлое и увидели, что это единственная культура. Даже сегодня наша история славится мудрецами, правительцами, йогинами тех времен, а не королями, по большей части. Только в последние 300-400 лет мы начали говорить о правителях. До этого мы в основном говорили, это время такого-то мудреца, это время такого-то йогина, просто потому что отдали предпочтение развитию этого механизма высокоэффективную машину. Так что эта машина работает так, что она выглядит как сверхчеловек. Не физически, но в плане восприятия. Поскольку считалось, что жизнь может быть улучшена только благодаря усилению восприятия. Другого способа просто не существует. Если вы хотите усовершенствовать себя, вы должны видеть, слышать и знать то, что обычно людям недоступно. Мы создали божеств в этом контексте. Слово «Бог» — это английское слово. Они стали использовать слово каждого йогина, каждого мудреца здесь, в Индии. Эти идиоты, которые получили образование по английским стандартам здесь, в Индии. Они звали нас богоподобными. Кто-нибудь когда-нибудь объявлял себя богоподобным, но они используют это слово. Я выступал против этого много где. Я говорил, что богоподобных людей нигде нет. Никто и не посягал на такой статус. Это вы создаете богоподобного человека. Никто никогда не претендовал на это, потому что это все импортированные идеи, которые вы подхватили. И теперь пытаетесь все здесь перевернуть вверх ногами. Вы должны понять, что в индийской культуре любой, кто усилил свое восприятие, невероятно ценится. Потому что мы всегда считали, что именно эта машина имеет первостепенное значение. Это самая важная и самая сложная машина на планете. Точная отладка гораздо важнее, чем создание других машин. Вы же выбрали создавать что-то еще. Вы можете. Вы всегда говорите о том, что нужно свернуть горы. Какой идиот будет этим заниматься? Вы что, хотите, чтобы горы передвинули сюда? Однажды Шанкаран Пилай приехал в центр Йогиша, Зарегистрировался на Волхомпойнте и сказал, «Я хочу комнату с лучшим видом». Если вы не знали, подождите пока, не начинайте бороться за эту комнату. Со второго этажа в читроблоке открывается самый лучший вид. Сейчас, конечно, появился шивопадом, но это другое. Но вообще на втором этаже читраблока всегда был самый лучший вид, по крайней мере, в этой части ашрама. Итак, его поселили на второй этаж читроблока. На следующий день он приходит на Волкомпойнт и начинает скандалить. Он говорит, я же просил комнату с лучшим видом, а из моей комнаты ни черта не видно. Они сказали, сэр, мы дали вам комнату на втором этаже читроблока. Там самый лучший вид. Да где там вид? Чертова гора все загораживает. Сейчас вы вводите себя в заблуждение потому что не приложили никаких усилий, чтобы справиться со своим интеллектом должным образом. Ваш интеллект — это единственная проблема, он обернулся против вас, вы обманываете себя. Что значит «обманывать себя»? Это происходит по-разному, вы себе и представить не можете как. Однажды симпатичная молодая женщина оказалась втянута в невероятную драму в зале суда. Муж и жена подают на развод, и она тоже оказалась втянута в эту историю. Адвокат, который представлял противоположную сторону, сторону жены, спросил эту девушку, правда ли, что вы держали этого человека за руку и вошли с ним в этот отель и вышли только на следующее утро? Это так? Она ответила, он ввел меня в заблуждение. Тогда адвокат спросил ее, каким образом? На стойке регистрации в этом отеле он сказал менеджеру, что я его жена. Я была обманута. Вы не понимаете? Ничего. Если вы не понимаете таких вещей, значит вы свободны от обмана. Очень хорошо. Yoga юга, юга, юга, Шива Шива Сарвайсварая